Ну что господи, всем здравствуйте, 10 подписчиков, привет. Сейчас я, собственно, поиграл на Umbrella. Почему я вообще решил зайти опять на Umbrella? Потому что я в рекомендации словил ролик рекламный от SV Stars. Решил посмотреть, так сказать, что из себя Umbrella сейчас представляет. Что вообще изменилось. Ничего. Меня, короче, в конце ролика забанили за консольную команду Sensivity. Это вообще забей. Крутые админы, крутые. Кто-то скажет, что меня забанили за то, что я отказался от проверки а я скажу нет он думал то что я типа с читами потому что я прописал команду сенсивити и кружился это вообще прикол ну ладно в принципе все собственно играл с экзаком. Экзак значит можно купить на сайте экзека. ну да все погнали к видосу хотел бы сказать то что на сервере произошло обновление если что сервер айпишника оставлю закрепленных комментариях как всегда вот, обновление, собственно, связано с лобби, оно полностью переделано, под Новый год я его тоже переделаю, оно будет новогодним, плюс еще в худе добавили, собственно, палочку с, так сказать, тимой вашей, чтобы вы не терялись, какая у вас фракция, не нажимали тап. поэтому если вы замените фракцию, то у вас поменяется цвет в этой палочке, вот. Собственно, теперь не надо набирать, так сказать, точнее, нажимать на NPC-шника. Теперь просто выбираете фракцию, нажимаете, так сказать, «Красная команда», допустим, и спавнитесь. Снаряжение, в принципе, выдается вот здесь вот, как в Battlefield. Е. Выбор классов, собственно. Можете переключать их, можете менять, прокачиваться и, так сказать, играть. Yeah. Плюс еще на видос я вроде бы не показывал казино. Казино, в принципе, здесь вот такое вот, то есть вы пополняете, например, значит, драгоценные камни, пополнили, ну, дальше, допустим, в слоты сыграли, да, там, десяточку поставили, сыграли в слоты, там, выиграли, проиграли и так далее, хз, окей, в принципе, все равно. Есть еще джекпот, есть еще рулетка, в принципе, тоже неплохо, блэкджек есть, можно тоже сыграть, ну, и монетка, все, пока что, в принципе, все. Дальше из мини-игр еще есть змейка гугловская, если что она работает только на хромиуме x64, поэтому кто хочет в нее поиграть, ставьте хромиум x64 и у вас будет она работать Вот, ну как-то так, в принципе все насчет обновления, плюс еще вроде бы я на видос не показывал насчет прицелов, теперь прицелы исчезают, если собственно работает прицел АКР паком либо РК пока пофиг, ладно, короче. Ну, короче, прицел исчезает. Вот. Если что, прицел здесь можно поставить. Можно пингвина поставить. В принципе, это тоже неплохо выглядит. Да, как-то так. Ну все, айпишник, собственно, оставлю в закрепленных комментариях. Заходите, играйте. Я на стримах, так сказать, хорошо захожу. Много играю здесь, потому что на стримах меня обычно стрим снайпит На сероках, у меня подгорает, и я просто захожу на свой сервак играю. Вот, как-то так. Там какие-то чуваки что-то делают, собрались, ладно Плюс еще, кстати говоря, забыл, да Еще сделал, собственно, распознавание, где сколько людей на аренах То есть, если написано x9, то можно играть, собственно, в 9-ром. Вот Ну и добавил, в принципе, 3 арены для 2x2 Ну, короче, 4 игрока, типа Вот, то есть, вот 2x2 арены Собственно, здесь тоже можно поиграть Как-то так ну, если вы не хотите глобальную арену играть, да, там захватывать флаги, и бегать, играйте просто арены с друзьями и так далее. Ну, все, теперь точно все. Да, в принципе, все я рассказал. Прекрасный суп. Реально прекрасный. Давай, смотри, берем вот так вот. И все. Зоопарк. Здравствуйте, я в зоопарке. Я Нет. Я думаю, я в зоопарке. Ну, а если вот так вот сделать, что произойдет? Тут... Тили... Ничего. Он даже не понял, кто в него выстрелил. Пошел нахуй. И вот этот бомжей. Место. Нормально. В... Нет. Не хочу. Меня забирают. Я его ограбил. Он был один со мной. Я не могу просить на нарушение доказательства, на свои нарушения? Ты чё, ебанулся? Или это Александр, долбоёб, настолько что правило криво сделал? Так и, так и напиши, отлетаешь бан за то, что хотел посмотреть на себя доказательства. Так и напиши. Напиши. Сука! Я не могу просить доказательства у него, он должен ему скинуть, и только тогда я посмотрю. В чем логика? Александр, ты долбоеб! Где логика? Геймплей пошел. Осуждаю. Это такой геймплей начался. Рпшный, да? Нет, это просто он пришел меня убить, просто Просто я выхожу со спам, но только он меня убивает. Ну это РП, РП такое началось, я понял. Я типа Он его убил опять. Заеб ты меня уже, чел. Нормально. Худший проект, просто худший, боже, что? <смех> Черт Братан, ПРП тебя убиваю, ПРП убиваю, сори. Убил ПРП. Сейчас сломаю ПРП еще. О, ты наларишь? лариш. РП проект начался, понимаешь? Вдупляешь? <смех> Я сломаю а я да не знаю по а приколу нахер на вообще это я вы ставите значит. Значит. давно пора заебался перезаходить на аккаунты сука реально заебался но это РП началось я ну это нормально нормально ладно мужик помогу тебе помог Опять меня СВП убьешь, ну давай. Пошел нахуй. Убьешь СВП меня? Ты админ забанил. А ему похуй то, что происходило, он просто забанит. Замечательно. Просто чудес, этот ящик какой-то интересный тут. Чуть это такое? Ладно. Чё за 1.50? Ну-ка. 1.50 это... Армия ТРП. Запрещено ходить с оружием в общественных местах. Что? Блин? А ничего то, что там чуваки с ножами бегают, убивают друг друга. Ничего то, что это чего ВП достал. Да ему похрен просто. Он все, что видел, как бы, и все равно. Забаню-ка я чувака, который просто сейчас передо мной с оружием стоит. Гениально всю ситуацию как бы не посмотрит просто забаню нахрен надо что-то разбирать вообще пофигу пускай ну-ка на третьем брели вообще что-то происходит интересное такое а еще и со эти проекты рекламят и, топовые проекты нафиг пошел лежать бояться отдыхать и главное пруфы не попросить у него а то забанят Слушай, слушай, а мне вот интересный вопрос возникает. А кто придумал такое тупорылое правило, что администратор работает вроде гаранта, который доказательства принимает? Что это за хуйня? То есть я не могу попросить у этого чела доказательства на свое нарушение? Ну, администратор. Что это за правило? Смотри, ты признаешь то, что ты убил человека просто так? Я ничего не признаю, пока я не увижу что-то интересное из доказательств потому что я ничего не буду признавать. У тебя него... <с Illestion> mhm. <ctions> меня хэд-куратор до сих пор камеру. Зачем ты трогаешь мою камеру? <с hill start> Это нон-рп-зона, <сп frase> я имею полное право здесь И делать, делать все, <Tir inhale> что угодно, кроме как оскорблять админов. Красавчик, ну ты молодец, конечно, за тебя Это нон-рп-зона, чел, зачем ты мою камеру трогаешь? Нравится мне твоя камера, че, мне нельзя ее потерять, А, да, ну да, круто. Поставь свою. Не ставит свою. Ладно. За мной теперь хэд куратор наблюдает. Давайте Сенсивити поставим, короче, вот так вот, да, и посмотрим, что будет. Короче, ладно, у меня за Сенсу не банит. давайте вот так вот сделаем тогда. Или убьем этого чела, допустим, смотрите. Теперь Сенсу сделаем. Привет. Ну уже бань меня, я хочу бан на этом сервере, он такой крутой, ну уже. Сып... О, тэпнул, тэпнул, смотри. Фига себе, колбасит-то а? Я сам поверю, что это читы ты, Джосс. Какие проги используешь? Не будем отвечать ничего, не будем вообще ничего отвечать. Забань меня уже. Уже забань. Есть подозрения, что ты читер? Есть подозрения. То есть читы и читы есть, да? Да, да, да. Консольная команда называется. Да, хорошо. Да, да, да. Повторяю еще раз. Отказ от проверки. Забань меня первоментом, забань, забань, забань, давай, давай, давай, забань. Хорошо, нефиг <свят> сделать <свят> Давай Сенсивити <свят> равно 4 Ну, пацаны Все <свят> Отличный админ Блин, замечательно Просто чудесно Ну все на этом, в принципе, да Худший проект Umbrella RP, который рекламит SV Stars Блять, пиздец, такую помойку рекламит. Ладно, давайте к Чао